Приветствую вас, Водолеи. Посмотрим сегодня, какие аспекты вам принесет вашу жизнь месяц октябрь. Ну, начало его первое число будет достаточно интересным, возможно, интересные знакомства с людьми издалека, ну и вообще любое какое-то взаимодействие. И очень важно в этот день соблюдать меру, меру во всем. Поездки могут быть неожиданными, могут привести вас к каким-то результатом которые доставят вам удовольствие но это будет ненадолго будет достаточно коротко поскольку позиция между Венерой и юпитером она будет давать вам излишнюю такую, знаете тягу к чему-то такому интересному к чему-то недосягаемому и будет преувеличенное ожидание от тех людей с которыми вы будете взаимодействовать издалека ключевые слова либо могут быть какие-то надежды, связанные с ситуациями, с компаниями, которые находятся далеко, за границей, с иностранцами. Ну, есть возможность влюбиться и даже каких-то любовных приключений, но они тоже могут быть кратковременными. Теперь интересно, что, интересно, что Меркурий до 10 числа будет находиться в весах. Нет, не в весах, а будет находиться в Деве и уже со второго числа перейдет прямое движение. Десятого он только перейдет в весы и двадцать девятого уже перейдет в скорпион. Так вот, учитывая, что Дева для вас это восьмой дом, дом чужих финансов, скорее всего у вас здесь будут, будет необходимость порешать вопросы с получением долгов. Причем здесь, знаете, могут быть какие-то завышенные ожидания, обещания, которые будет трудно выполнить, но у вас будет шанс поработать над этим вопросом и решить ну, благополучно вопросы, связанные с получением чужих ресурсов. Особенно если это будут какие-то устаревшие долги. Теперь, после 10 числа, когда уже Меркурий войдет в. Весы, он первых несколько дней до 12 будет образовывать достаточно такой напряженный аспект с Юпитером. Точно такой аспект был в начале сентя... Это аспект, когда не хочется брать особо на себя какие-то обязательства, когда тяжело выполнять задуманное. И указание на то, что любые контакты с людьми издалека, и любые поездки или переезды они могут носить крайне негативный характер или иметь какие-то негативные последствия, совсем не те, на которые вы надеетесь. Также здесь еще идет одновременно напряженный аспект между Марсом и, и Нептуном. Для вас это сфера денег и сфера развлечений. Вы знаете, может быть, ситуации, когда у вас могут складываться какие-то ошибочные, ошибочные суждения, ошибочное мнение о ваших любимых, о ваших детях, о том, что вас увлекает, возможно, какие-то разочарования в этих сферах. Ну, у нее не очень хороший период, слава богу, что он не слишком длительный. Тут еще все это дело подкрепляется Сатурном, который входит в вашем доме и образует напряженный аспект к Урану. Уран в четвертом. И это может говорить о какой-то свободе внутренней, о желании выйти за рамки чего-то, что раньше вам не давало свободу. Это связано с темой семьи, с темой недвижимости. Ну, с 8 числа не с 8-го, с 23 -го. Сатурн становится прямым, и могу сказать, что дела пойдут у вас значительно быстрее. То есть вы перестанете чувствовать постоянно какие-то тормоза и остановки в собственном продвижении. Вообще Сатурн в вашем первом доме, он вам дает, знаете, такую излишнюю зацикленность на себе, анализ, склонность к консерватизму, ну, лишает, лишает радости. Ну, с одной стороны, хорошо, поскольку он вас внутренне дисциплинирует, ну, а с другой... Меньше, меньше возможности вот внутренней такой эмоциональной раскрепощенности отдыха, не даете себе расслабиться скажем так 13-14 ваш Сатурн хорошо поддержится Венерой Венера это планета радости наконец-то вы ощутите какую-то радость в жизни счастье, особенно если это будет связано с дальними дорогами да, с перспективами, которые находятся далеко, а также с партнерами издалека 18 19 многие из вас ощутят очень серьезную и значимую поддержку от своей семьи и, кстати это интересное такое время для того чтобы установить гармоничные отношения с кем-то издалека. либо могут строиться серьезные планы связанные с границей либо с партнерами издалека. Также это благоприятные дни для того, чтобы установить очень важные и взаимовыгодные контакты, произвести впечатление, получить должность. 26-27 вы можете рассчитывать на поддержку кого-то из властных структур, причем эта поддержка может иметь такой скрытый характер, неофициальный. Еще очень важный момент, чуть не пропустили, 23 числа Солнце вместе с Венерой переходит в знак зодиака Скорпион. Скорпион для вас это ваш символический десятый дом. Он отвечает за карьеру и наделяет вас очень сильной пробивной силой. Понятно, что Венера в этом знаке будет действовать достаточно, ну, не импульсивно, а качелеобразно, то. Но даже если все хорошо, все равно вас это будет не устраивать. Будет очень сильное чувство контроля, недоверия к окружающему, будет очень сильное желание победить конкурентную борьбу, добиться какого-то результата, желательно материального результата, продвинуться по карьерной лестнице, и, в общем-то, у вас для этого будут все шансы. Поэтому для работы идеально использовать этот период, начиная с 23 по 27 число. Но поскольку еще Венера по вашему десятому идет, десятый – это дом, связан с социальным, социальным статусом, то в этот период возможно покровительство вышестоящих. К 29 этот эффект будет усиливаться, поскольку Меркурий перейдет из 9 в 10 что будет очень благоприятно для карьерного роста. И здесь еще интересный такой аспект. Венера будет постепенно входить в точный аспект с оппозицией к Урану между вашим четвертым и десятым. Ну, в начале ноября могут ожидаться какие-то неожиданные изменения, связанные с вашим статусом. Может быть, это даже коснется вашей недвижимости или места вашего проживания. Но это уже будет возможно понять только лишь в начале первых чисел ноября. Ну, а пока все достаточно спокойно. Единственное, что 30 числа Марс становится ретроградным до середины января. И поскольку он является управителем вашего, так это пятый дом, по-моему, раз, два, три, четыре, пять, да, пятого дома, связанного с любовью, с детьми, то, наверное, ваше внимание, ну, также творческой деятельностью и развлечениями будет максимально фокусироваться на этих темах. Ну что ж, желаю вам хорошего месяца, также хочу анонсировать, что на следующий период я приготовлю два прогноза, первый будет на полнолуние, которое будет 9 октября в Овне, а второй будет связан с новолунием, а также началом коридора затмений, которое состоится с 25 октября, солнечного затмения и закончится 8 Ноября а достаточно будет очень тяжелый решающий период в жизни многих людей, потом будем его рассматривать отдельно. До встречи в следующих видео.